Площадка фабрика клонов, а точнее это две друг от друга независимые программы. Фабрика клонов мини и фабрика клонов макси. Сейчас мы с вами будем разбирать маркетинг этой площадки по отдельности. Итак, фабрика клонов мини. Давайте с вами порисуем и порассуждаем, как работает данная программа. Начнем с того, что вход у нас открыт на любой стол. Пожалуйста, можете начать с первого, можете заходить сразу во второй, можете двигаться сразу с третьего стола. Моя задача показать вам, как идет работа от первого стола. То есть вход на первый стол составляет всего одна тысяча рублей. Видите вы себя наверху, под вами два пустых места. Поставьте сразу брони «Занять один» и «Занять два». Как только к вам встанет первый человек, вы увидите его фотографию. Бронь переставьте вниз. И не важно, кто пригласит следующего человека – это может быть ваш партнер, может быть ваш человек пригласил своего партнера. От вас рождается клон в этот же стол. Это вы сюда встанете. То есть на первом столе идет сокращение людей сразу в два раза. И это очень круто. Следующую бронь вы переставьте на это место. Для вас это выгодно. А ваши люди вниз поставят человека. И у вашего партнера тоже родится его же клон. Для вас это второе накопительное место. Вы своего партнера поставите, тысячу заработаете, брони переставите, занять один, занять два. Как только ваш человек, либо вы сами поставите человека вниз, от вас опять рождается клон. Стол закрылся, вы автоматически перешли на второй стол, и каждый ваш клон будет вам создавать непрерывное движение в первом столе. Каждый клон будет двигаться по вашим броням во второй стол. То же самое будут делать и ваши люди. И каждый ваш клон на первом столе будет зарабатывать одну тысячу рублей на втором столе. Люди могут сразу заходить на второй стол Из первого стола переходить на второй. Первые два места, они накопительные. Третье зарплата, четвертый стол закрылся. Вы автоматически перешли в третий стол зарплатный. Каждый клон на втором столе будет вам приносить 2000 рублей. Третий стол, он зарплатный. Плечи всегда относятся к человеку кто стоит выше по матрице. А вот нижний ряд – это то, что вам причитается. Встал человек, он может из второго стола к вам прийти, это может быть ваш клон, это может быть человек, который покупает сразу третий стол. Вы получаете 5000 на баланс для вывода, и от вас рождается клон. В первый стол вы возвращаетесь к своему спонсору для непрерывного развития связь со спонсором – это реально круто. Создается бесконечный круговорот. Все ваши люди всегда будут возвращаться к вам, и вы будете закрывать свои первые столы и с вновь пришедшими людьми. И все ваши партнеры всегда будут возвращаться к вам в первый стол. А вы, в свою очередь, свои закрытые последующие клоны – будете направлять уже по своей броне в нужное для вас место на второй стол. Каждый закрытый второй стол вы уже будете направлять по вашей же броне в третий стол и зарабатывать до бесконечности. А мы же сейчас с вами разберем правила, как работают реинвесты. Итак, представьте такую ситуацию. Спонсор вы, и к вам идут ваши люди. У спонсора есть открытый первый стол. Но вы забыли поставить бронь. Все ваши партнеры вернутся к вам в открытый стол автоматически. А если вы бронь поставите в нужное для вас место, либо в помощь вашим партнерам, естественно, что все будет с расстановка по броне. У спонсора нет открытого стола. Но человек поставил бронь, реинвест пойдет именно по броне, именно на то место, где поставлена бронь. А если у спонсора нет брони и нет открытого стола, стол закрылся и бронь человек не поставил, но у него уже есть закрытые столы, клоны полетят слева направо в вашу структуру, слева направо в открытое место. То есть строго только к вашу структуру и так будет идти от каждого человека 5000 на вывод и реинвест в первый стол к спонсору 5 на вывод и реинвест к спонсору 5 на вывод и реинвест к спонсору и так это будет происходить до бесконечности а мы сейчас с вами перейдем на слайд фабрики клонов макси 2 Друг от друга независимые программы работают по одному и тому же принципу. Разница лишь только в том, что на Макси вход составляет 10 тысяч рублей, и вы зарабатываете здесь на каждом первом столе, на каждом клоне по 10 тысяч рублей. Каждый второй стол вам будет уже приносить 20 тысяч рублей на баланс для вывода. С третьего стола 50 тысяч на баланс для вывода и, естественно, клон по броник спонсора, создавая полный круговорот. 50 на вывод, клон к спонсору. 50 на вывод, клон к спонсору. 50 на вывод и клон к спонсору. То есть на одно бизнес-место вы будете иметь 200 тысяч рублей на баланс для вывода. И четыре клона в первый стол. А вспомните, вспомните, что каждое место у вас будет вставать именно по расстановке. Занять один, занять два. Движение можно делать вот реально с одним клоном закрыть несколько мест. Все будет зависеть лишь только от правильной вашей расстановки и от того, что вы будете работать вместе со своим спонсором в паре и искать выгодные для вас позиции. Звоните почаще своему спонсору, зарабатывайте неограниченное количество денег. И если у вас будут еще вопросы, пожалуйста, всегда можете позвонить, и я буду рада ответить на все ваши вопросы.